Вот у нас сейчас тут летом мы так шашлычки жарим, наслаждаемся зеленью. Давай что-нибудь о зиме вспомним. О зиме. О был прохладе. У нас, был у нас один такой случай интересный. Поехали мы на новогодние праздники к нашим друзьям в Республику Беларусь. Мы сидели за столом. К Толику, что ли? Да, к Толику, к Толику. Он нас сейчас смотрит, наверное. Вот. И сидели мы за столом, как-то общались. Там, в общем, о разных ситуациях жизненных. Об увлечениях, о хобби. Вот. Толик машинами увлекается. Мы в далеком прошлом тоже увлекались. Вот. Это И когда там... он нам рассказывал, то что у него там Наполеон проходил? Да. По огороду прямо? Да, да, да. Ну-ну. Вот. И зашел разговор как раз-таки о приборном поиске. Вот. И понеслось, поехало, в общем. А еще Толик вспомнил, что там где-то Наполеон проходил. Наш интерес-то еще больше подогрела э, вот эта история. А то вдруг французиков найдем. Да. И, в общем-то, мы Толику так и с намеком... Ну что, Толик, может быть, у тебя по огороду походим? А у него огородик-то такой небольшой совсем. Буквально там небольшой участочек земли вот Толик вот сразу такой да нет, что вы там у меня найдете-то? ничего у меня там нету а нам все так говорят да, один металл, говорит, мусор всякий вот. мы говорим, найдем". нас как обычно, либо приглашают на огород походить, да. чтобы посмотреть найдем мы что не найдем а Его... потом похихикать, не особо-то они и хихикают потом да, да и в общем-то 6 января все квасят вот, а мы идем прибор доставать из машины Благо ли он у нас всегда лежит там в любое время года И, в общем, достаем оттуда прибор этот, собираем Гара С-350, на нас еще была Толик, конечно, скептически на нас посмотрел такой, говорит Ну, поищите, поищите Сейчас вы мусора накопаетесь у меня И что вы хотите, мы собираем прибор и пошли Мне кажется, ничего это не найдет, кроме железа. Золото пополам деле. <свистит> а ты какой? А, Золото, да? Золото, вот, кстати. Золото? А ну, такой желез бьет еще. Ну, как он попал? Давай лопату. Идем, идем, значит, по этому небольшому участку. Раз, сигнал. Что вы знаете, что мы находим? Конечно же, первый сигнал – это пробка. Пробка советская. Это уже приятненький такой какой цветной. Цветной? Да. Бабло нашли. <свист> Бабло, да. Лопату. <свист> Не уходить Выкопали. Кусок меди то Аномальная зона. Ну где здесь Чингисханта проходил? Наполеон. Всегда хороший, я скажу. Наполеон. А еще и Наполеон. Ну, тут полный фарш. Тут все проходили. <свели> Он что-то не останавливался никто. Варяги с греками тоже там. Пульчик выдумал. Ну, пробка надо. Да, На, что это? Херня какая-то. Толик смеется, улыбается. <свес> <свес> а мы-то <свес> сразу управляй. смекнули. пробка это, это очень хорошо, значит, первым сигналом ТВК-пай. Следующий сигнал будет поинтересней. Тебе, Серебро, Серебро, прикинь. Да ну прекрати. Да, отвечаю. А то он подкинул. Хлоп, второй сигнал. И что вы думаете, что мы находим вторым сигналом? Мы находим монетку. А я думала пробку. А? Я думала пробку. Ну, пробку мы первый раз нашли. А вторым сигналом мы монетку выкапываем. И только такие глаза по 5 копеек. Он... Как? Здесь? Да, говорит вы подложили. 10 да. копеек. Это 30-й год. Это советская монета. Ранее советская. Блин. Это пилон. 500. 500 это как у... здесь э, нечистое серебро. Вот так вот. Вы говорите. Это профессионал работает. Тебе только 25% полагается этой монеты. Остальное государство указано. Каждом... Профессионал работает, видишь? Как? Это он подкинул стопудов. Да, мы вот так ходим и подкладываем только. У нас полные карманы да. серебра, да? Да, да, да. Вот. И потом, значит, опять пошли мы дальше. Монетку выкопали, идем дальше. А что, участок совсем небольшой, я не знаю, что там по верхам-то вообще можно найти. Тебя убьет. Ты клубнику растоптал. мы это. Опять наступил надеж. Буду уходить отсюда. Пока это. Ноги целые. Что монет. монет. Короче, мы кошелек нашли. Походу. Сами видели монеты СССР, тихо, тихо. это поздний уже Совет. латунь, там серебро, это латунь уже надо здесь за этот сделать, видишь, тут нашел серебро и здесь нашел уже вторую монету. скорее сюда, может кошелек спокойно будет Пригоняй технику, будем копаться кусочек небольшой земли, да, и уже две монеты и еще одним сигналом мы выкапываем еще одну монетку. Толик, конечно, он действительно, мне кажется, до сих пор не верит, что вот с такого участка небольшого можно было найти по верхам прям вот несколько монеток. Как вам 7 января? Шикарная. И погода шикарная, витамин, и монеты витамин, шикарные. Витамин D принимает. В капюшонах? В капюшонах. У нас в основном билоны вообще редко находим. Мы в основном находим серебро царское. А это билон, это советская, золото, серебро. А золото промолчали. А сколько мы ходили-то? Да мы ходили всего там что-то... Минут семь. Да, семь минут где-то. Маленький минут, огородик. Ребята, маленький огородик, две монеты. А, причем какие монеты? год опять пройдемся Ну здесь вот, ребята, мы да. уложились в 10 минут да, в 10 За 10, 10 минут две 10... монеты Хотя а <laughs> в другое место заведу Сохранчик был хороший, да? Да, хороший, когда уже почистил Вообще такие монетки классные Вот да. такая вот история Освежил Да. память Ты куда намылился-то? Да пойду, там баклажку где-то видел. Какую баклажку? Хочу набрать воды у речки. Потушить костер наш. Какой запах идет от шашлычка. Еловый. Ой, да. красота. Красота. Ёлки. Иголочки. Я думал ты в машину за баклажкой пошел. Хотела тебе сказать, она же здесь уже. В ты к реке пошел, да? Да. Угу. Пойдешь со мной? А ты зовешь? Да. Тогда пойду.